Я не говорю, что критический подход всегда вреден. Если вы работаете над научным проектом, он не вреден. Без него такая работа невозможна. Критический ум абсолютно необходим, если вы работаете над научным проектом. Но он становится абсолютной помехой, когда вы пытаетесь достичь внутреннего мира, своей субъективности. В объективном мире он вполне уместен. Без него не было бы науки. Но рядом с ним нет места религиозности. И это нужно понять. Когда человек работает с объективным, он должен быть способен использовать критический ум. Когда человек работает с субъективным, он должен быть способен отложить его в сторону. Ум должен оставаться средством. Он не должен становиться идеей фикс. Вы должны быть свободны и использовать его, или не использовать. Нет никакой возможности войти во внутренний мир с критическим умом. Сомнение в нем становится точно такой же преградой, какой доверие было бы в науке. Человек доверия не пойдет далеко в науку. Поэтому в те времена, когда в мире царствовала ревенья, мир оставался ненаучным. Противоборство между церковью и наукой возникло не случайно, оно очень значимо. На самом деле противоборствовали не церковь и наука. Противоборствовали два измерения существа, объективное и субъективное. Они устроены по-разному.